Здравствуйте дорогие друзья Вот катамаран, который мы сложили на, в предыдущем ролике И сейчас мы с этого катамарана сложим следующую фигуру нашего трансформера Вот таким образом мы получили вот такую коробочку бумажную коробочку следующую фигурку мы покажем следующему